здорово братва сразу хочу начать с того чтобы вы отписались и подписались на мой канал заново потому что youtube сейчас творит дичь и не закидывает видео в рекомендации и не присылает уведомления а этот способ это фиксит обязательно сделайте эти пару простых действий тем самым вы очень мне поможете теперь давайте перейдем к сути видео как вы знаете я начал свой путь до машины мечты а именно до mercedes gls и в каждом видео я буду показывать новые способы заработка тем самым вы возможно узнаете для себя что-то новое и будете зарабатывать также прошлом видео мы зафиксировали 50 тысяч чистой прибыли они никуда не делись их стало только немного больше больше, потому что я продал некоторую одежду, которая мне не нужна. Итак, сегодня я попробую зарабатывать на угоне авто плюс контрабанде. Расскажу вам про все фишки и сколько можно зарабатывать сейчас на каждом из способов. Я кстати играю на сервере LaMesa, у нас от стабильно онлайн полторы тысячи человек и хорошая экономика, а также не забудь ввести самый лучший промокод при регистрации. Эй, я тут новенький и я тоже хочу одеваться круто и ездить на дорогущих машинах. Что мне нужно для этого сделать?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 Угонял я машины не по истечению КД на них, но как мы знаем, раз в 90 минут можно угнать машину и получить за нее половиной тысяч. И за день ты можешь угнать около 7 машин, потратив на это 10 минут, получив за них 52 тысячи. Но ты, наверное, спросишь, а как же получить ранг для угона? Тут все очень просто. Ты можешь пойти в банду, где угон доступен зачастую со второго ранга, либо вступить в нашу семью Dark, прийти к нам в АМ и получить пятый ранг. Он как раз и даст справа угонять тачки. Я говорил, я стремлю, буду, стремлю, все, уважаемый, сегодня Ч ⁇ блять? Идите нахуй, лбайоба. На кабанах каких-то катаются. А да пошел нахуй, клоун, ебаный. Машина не едет. А, ну, вот поехали. Пошел нахуй, клоун, говорю. Блядь, он нас заебал. что ты делаешь еблан ч ⁇ долбоебы нахуй на кабанах что-то пытаюсь с что они делают нахуй принимает <свят> да пошел нахуй клоун ебаный я говорю вы отлетите за эту хуйню ваши долбоеба ебаные Похуй, тут поеду. Ты куда поехал? Я к трубам поезжаю, проезжаю приезжает труба. С какой стороны, со стороны казино? Да. Блять, я думал ты по левой дороге. Не, -не, -не я потом поднялся направо. На эти клоуны тоже за тобой что ли? Да хуйня, хуйня. Они там, короче, застряли между этими, они хотели пролезть, как ты, и мои. они застряли, между мы не думаем, что мы что по типа, ним видно даже по типа, костюмам, что-то какие -то. Но не думай, что все так просто. Есть еще и полицейские, которые захотят тебя остановить, чтобы залтать тебя либо взятку, либо повязать и отвезти машину на штраф Чтобы этого не произошло, ездите объездными путями, а не по центральной трассе. Если вас все же остановили, у вас всегда с собой должен быть ключ, который вы сможете переименовать в номер угоняемой машины, ведь по функционалу вы можете передать им ключи, и они смогут завести угнанную машину. Также не забывайте спрашивать, какая марка находится в угоне зачастую это обычные гташные машины и полицейские не знают их названия угоном я позанимался недолго заработал я на нем всего 20 тысяч зашел я ночью угнать машину думал что все копы уже спят и не ездят по трассе но я ошибался а что вы голенький или у меня тут аномалия это ну да ну как не совсем а я у друга взял он сказал там что-то барахлит в капоте. Я вот отвез на этот. Да, ага, что Меня повязали и посадили в федералку на 4 часа. Я сгорел и пошел фармить контрабанду. Не, никто не обрушается. А, хорошо. Всего доброго, до свидания. Эй, Эй Катя, моя... я тебе что говорила, сюда, сюда. Я весьма хороша, жизнь моя, что ты делаешь? Так, да, что ты там? Тебе скинули деньги на билет ко мне в Сочи, когда приедешь, да? Сочи, а да, что там делать? Там вот это вот не пусто все. Ты чё, блядь, охуела, что ли? Сути, контра это самый прибыльный АФК заработок. Ты стоишь, смотришь сериальчики, видосы, и раз в 4 минуты покупаешь контрабанду. Что, собственно, делал я. Чтобы зафулить мой финик, потребовалось около 2 часов, и за весь багажник я получил около 30 тысяч с учетом того, что я продавал не по самой высокой цене. Да, около 30 тысяч за 2 часа это немного, но если сравнивать с ограблением домов, то там можно заработать намного больше. Но не стоит забывать, что тут ты полностью стоишь АФК. Нет никаких рисков, что тебя поймают копы, не нужно тратиться на отмычки, просто стоишь и получаешь за это деньги. Так и сделал несколько кругов и заработал около 6 тысяч тысяч. Но мне стало интересно, насколько больше можно заработать, если брать контрабанду будет не один человек, а несколько и фулить багажник не одной машины, а например двух или трех. Я позвал своих друзей из Фомы и мы принялись фулить багажники, Финика и Пикадора. На все это у нас ушло порядка трех часов, после чего я поехал продавать всю контрабанду. Ушло мне на это около часа и заработал я примерно 60 тысяч, учитывая то, что я продавал не по высокому прайсу, а от 600 до 900 баксов за штуку. Итого мы имеем. Заработок с угон авто. Угнал я всего три машины, с которых получил 22 тысячи, и у меня сгорело и я перешел на контрабанду. С контрабандой я заработал порядка 100 тысяч, практически ничего не делая. Как по мне, лутать сотку в день, находясь при этом в АФК – это очень хороший результат. Напишите в комментарии, что думаете вы по этому способу заработка если у вас какие-то идеи, как можно еще заработать. Обязательно напишите, и возможно в следующем видео я выберу именно твой способ. Давайте подведем итоги розыгрыша на 50 тысяч, забирает их вот этот чувачок. Напиши мне в ВК или в Дискорде, чтобы забрать свой приз. По традиции, разыграем вам еще 50 тысяч на любом серверах GTA 5 RP. Все, что вам нужно, это подписаться на канал, написать комментарий, поставить ставить лайк на видео, если хотя бы один пункт не будет выполнен, приз вы его не получите. Всем спасибо за просмотр, но ну а я с вами не прощаюсь, еще услышимся.